Хочу представить вам маркетинговый клуб Business Case. Став членом клуба, вы получаете систему обучения и схему заработка больших денег в сети интернет с минимальными вложениями. А теперь подробнее о возможностях, которые предоставляют членство в клубе. Для того, чтобы вступить в клуб, вам достаточно пройти бесплатную регистрацию на сайте проекта после чего вам станут доступны уроки по компьютерной грамотности и полезные материалы по различным техническим вопросам. По задумке авторов, этот раздел бесплатных полезностей будет постоянно пополняться и обновляться. Это все, что касается бесплатного членства. А для того, чтобы начать зарабатывать в клубе, необходимо получить доступ к первому кейсу. Поясню, всего в проекте имеется 5 портфелей. В каждом из них находятся материалы по обучению и инструменты по развитию бизнеса в интернете. Чем выше уровень кейса, тем больше полезной информации в нем находится. И соответственно выше ваш потенциальный ожидаемый доход. Для активации первого из кейсов и доступа к урокам вам необходимо в знак благодарности за предоставленную возможность перевести всего 500 рублей человеку, пригласившему вас в клуб, то есть своему наставнику. Кстати, все финансовые операции в клубе проводятся напрямую между участниками. Таким образом, деньги в системе проекта не хранятся, а переводятся со счета на счет участников клуба. И это огромный плюс. Потеря денег исключена, потому что они всегда находятся на счетах или кошельках участников. К слову говоря о наставнике. У вас будет несколько наставников на протяжении всего пути вашего продвижения в проекте. Наставник – это тот, у кого вы получаете доступ к кейсу. И каждый кейс открывают разные наставники. Об этом мы еще поговорим далее. Итак, это было первое условие, выполнив которое, можно начать обучаться и зарабатывать в маркетинговом клубе «Бизнес Кейс». Второе условие – это порекомендовать друзьям, коллегам или знакомым стать участниками клуба. А теперь, чтобы было максимально понятно, чем это выгодно для вас и что можно получить в перспективе, Давайте рассмотрим маркетинг план проекта на схеме. Итак, вы зарегистрировались на сайте маркетингового клуба Business Case, обозначен вас зеленым кружочком. Система Вас определяет структуру, где над вами есть 5 наставников. Все они заинтересованы помочь вам пройти обучение и начать зарабатывать деньги, потому что вы находитесь в их команде, а заработок в клубе Business Case зависит от заработка каждого члена команды. То есть от совместной командной работы. Ну так вот, чтобы начать зарабатывать, необходимо получить первый кейс. Для этого вы переводите 500 рублей в знак благодарности своему первому вышестоящему наставнику. При получении перевода он активирует вам этот кейс и под вами в структуре появляется 4 бизнес-места для приглашения, куда вы можете поставить своих знакомых или друзей. Одновременно с этим у вас активируется возможность предоставлять за финансовую благодарность кейсы номер один своим партнерам первой линии. Простыми словами, приглашенные вами люди, а также участники, которые попали переливом, будут занимать эти места и переводить вам по 500 рублей в знак благодарности за доступ к первому кейсу. В итоге на данном уровне вы получаете 2000 рублей. Ну вот, ваша первая линия занята. Но вы хотите продолжить обучение и получить возможность более высокого уровня дохода. Значит вам необходимо открыть кейс номер два. Система клуба рассчитана таким образом, чтобы все последующие портфели были оплачены только из заработанных в проекте средств. И вы не платили из своего кармана дополнительно. Ну так вот, для получения второго кейса у вас в первой линии должно стоять минимум три партнера, которым вы активировали три первых кейса и получили от них финансовую благодарность. Получается, что вы сначала должны заработать не менее полторы тысячи рублей, и только потом вы переводите тысячу рублей в благодарность своему наставнику второго уровня за доступ к кейсу номер два. Напомним, что вы переводите уже заработанные вами деньги, и никаких дополнительных личных вложений от вас больше не требуется. После активации второго кейса у вас появляется возможность получения подарка в размере 1000 рублей от каждого из партнеров второго уровня, которых у вас 16. Хочу добавить, что в системе предусмотрены переливы от вышестоящих в структуре наставников. И ваши партнеры тоже не сидят без дела и приглашают новых участников. В итоге ваша структура растет совместными усилиями вашей команды. Это намного облегчает ваш труд и приводит к более быстрым результатам. Итак, активировав кейс номер 2, суммарно вы получаете от партнера второй линии минимум 16 тысяч рублей. Почему это минимум? Поясню. В маркетинг плане клуба бизнес-кейс есть уникальный момент. После активации вами второго или другого очередного кейса, у вас в первой линии открываются дополнительные бизнес-места куда вы можете поставить новых партнеров. После активации вами второго кейса, у вас в первой линии появляется пятое место. Итак, внимание! Первая линия у всех членов клуба динамически расширяема до 15 мест. С активацией вами каждого из пяти кейсов добавляются дополнительные места. Сколько мест и когда вы их получите, узнаете далее в этом видео. А сейчас, чтобы вас не запутать, продолжим рассматривать пример. Итак, идем дальше. Чтобы получать подарки благодарности от партнеров с третьей линии, вам необходимо активировать минимум 5 кейсов номер 2, каждый по 1000 рублей партнерам, которые находятся на второй линии. А именно, сначала вы должны получить со второго уровня подарки на общую сумму 5000 рублей минимум. Таким образом, вы зарабатываете на активацию себе следующего кейса – и переводите своему наставнику третьего уровня 5000 рублей в благодарность за доступ к третьему кейсу. После этого вы начинаете получать переводы в размере 5000 рублей от каждого партнера с вашей третьей линии. Ваша прибыль при работе с этим кейсом составит минимум 320 тысяч рублей. Этот пример суммы с расчетом того, что в вашей первой линии 4 человека. То есть всего здесь получите 64 подарка по 5000 У вас получается сумма 320 тысяч рублей. А мы помним, что первая линия у всех динамически расширяема до 15 мест. Поэтому заработок может существенно отличаться. И после активации третьего кейса, ваша первая линия расширяется еще на 2 места. Таким образом, у вас здесь уже 7 мест. А значит вы теперь получаете еще больший доход. Итак. Переходим к четвертому кейсу. Перед тем, как активировать его, вам нужно получить 4 подарка по 5000 рублей за активацию вами третьих кейсов. И только после того, как вы заработаете в клубе достаточную сумму для активации четвертого портфеля, вы переводите своему наставнику четвертого уровня подарок в размере 20 тысяч рублей. Ваш наставник активирует вам этот кейс, это дает вам возможность получать переводы благодарности от каждого партнера на четвертом уровне по 20 тысяч рублей. И ваша первая линия расширяется еще на 3 бизнес-места. Теперь здесь 10 мест. Уже даже страшно подумать о возможных доходах. Итак, вы готовы рассмотреть кейс номер 5? Поехали! Для активации пятого кейса вы переводите в подарок своему наставнику пятого уровня 80 тысяч рублей. Опять же повторюсь, из заработанных вами в клубе средств. Эти деньги у вас будут, потому что вы заработали даже намного больше, получая подарки от партнеров с четвертого уровня. После активации пятого кейса, вы начинаете получать такие же подарки по 80 тысяч от своих партнеров, которые стоят у вас в пятой линии. А в первой линии у вас открывается еще дополнительно 5 мест. В сумме в первой линии имеется уже 15 мест. И вы начинаете получать просто фантастические суммы. Неплохая перспектива в маркетинговом клубе «Бизнес Кейс». А теперь давайте посчитаем вашу прибыль. На слайде показана схема, рассмотрим ее. Для простоты и наглядности на слайде показан пример с четырьмя местами в первой линии. Но вы помните, что первая линия у всех членов клуба динамически расширяема до 15 мест. Поэтому реальные возможности дохода будут отличаться от того, что показано на этой схеме. Итак, активировав первый кейс, у вас есть возможность получить подарки на сумму 2000 рублей. После активации второго кейса вы получаете 16 подарков, а это всего 16 тысяч рублей. Активация третьего кейса дает вам возможность получить 64 подарка по 5000 рублей каждый, на общую сумму 320 тысяч рублей. Дальше, после активации четвертого кейса... Идут 256 подарков по 20 тысяч рублей каждый. На общую сумму 5 миллионов 120 тысяч рублей. Большинство людей нашей планеты никогда не увидят таких денег. Такую возможность нам предоставляет маркетинговый клуб «Бизнес Кейс». Дальше мне даже страшно называть возможности, открывающиеся после активации пятого кейса. Итак, после активации последнего портфеля вы будете получать подарки на сумму 80 тысяч рублей 1024 раза. И внимание! Всего вы можете получить 81 миллион 920 тысяч рублей. Я даже не буду комментировать такую сумму денег. Хочу только напомнить. Этот пример был приведен с учетом того, что в вашей первой линии всего 4 человека. На самом же деле партнера в вашей структуре может быть намного больше, Потому что первая линия динамически расширяема до 15 мест. Итак, у вас есть шикарная возможность обучаться и зарабатывать в маркетинговом клубе «Бизнес Кейс». Вы станете частью дружной и активной команды. Если вы хотите обучаться правильному ведению бизнеса в сетевом маркетинге и при этом получать поистине достойные деньги, скорее принимайте решение. Обратитесь к человеку, который вам предложил посмотреть это видео.